Ваше мнение по поводу связи рун и лун. Отвечаю на поставленный вопрос. Значит, да, информации действительно много о том, что руны зависят от Луны. Уточню, не совсем так. Руны от Луны не зависят, от Луны зависите вы. Если вы зависите от Луны, значит и ваши руны, то есть ваша деятельность с рунами от нее зависит. Если вы от Луны не зависите, значит, соответственно, и руны будут у вас работать так, как обычно. Руны это инструмент, проводник энергии вашей. Вы принимаете энергию через руну в свое сознание, и как она у вас там искажается, как она у вас искривляется, то есть как трансформируется, зависит только от вашего сознания. Если ваше сознание зависимо от Луны, тем более от затмений, тем более от такого рода кульминационных затмений, подводящих итоги, всей жизни, значит, соответственно, Ируна это покажет. Да, Ируна Феху, в данном случае мы начали ее не напрасно, потому что именно с затмения надо начинать новые этапы своей жизни. То есть мы в данный, в данный момент, вчера да, как бы карму обнуляем, так слегка подвели итог предыдущей жизни, вот, зафиксировали недвигаемые метки и понимаем статичные цифры. Долг, долг, мне, я. Да, есть чем работать. Вот. Из, из этой позиции мы начинаем, и эти цифры уже меняться не будут, они уже не будут гулять туда-сюда, мы четко понимаем, с какими константами мы работаем. Вот. Что касается Луны, вот, вот, так, вот такая моя рекомендация, потому что дальше, если вы будете работать, например, с луническими формулами, иногда в описаниях формул вы можете встретить, лучше делать там на растущую Луну, на убывающую Луну и так далее. Имейте в виду, речь идет не о рунах, речь идет о вас. Если вы на растущей Луне прибавляете энергию да, и можете ее отдать в окружающий мир, то, это, конечно, растущая Луна вам поможет. Если на убывающей Луне вы обесточены, соответственно, и руны будут улавливать эту вашу обесточенность и не возьмут энергии больше, чем вы можете дать. И, а соответственно, заклинание, саму формула может сработать немножечко не так, как вы ожидаете. Поэтому это ваша включенность и ваша зависимость да, от этого и танцуем. Руны это инструмент. Он печатная машинка, клавиатура. А зависит она от Луны? Нет. Часы зависит от Луны? Нет. Инструмент инструмент трансформации вашей энергии. А вот ваша энергия зависит, потому что вы живое. Если вы понимаете, что Артель. у вас. Заключенность есть, и зависимость вы видите, и взаимосвязь между планетами и своим собственным состоянием вы видите, вы просто обязаны это связать, вы просто обязаны это учитывать. Даже не можно, а нужно.